Всем привет! Сегодня покажу, как я готовлю рис. Это способ мой, это никакой там не рецепт, это просто мой способ. Девчонки, мальчишки, огромное вам спасибо за комментарии, за лайки. Было очень-очень приятно читать. Если я не сразу ответила почему-то, не сразу я вижу комментарии, отвечу обязательно всегда. Если просто бывает, что не увидела комментарий, напишите еще раз под следующим видео, отвечу всем обязательно. Значит, что нам нужно? Вода, рис. Сейчас берем рис, любое количество, сколько вы хотите сварить. Высыпаем в кастрюлю. У меня совершенно обычный пропаренный рис. Можете использовать не пропаренный. Совершенно любой рис. Вот такой у меня. Заливаете любым количеством воды, чтобы это все покрыло. Вот так. И ставите на огонь. Ждем, когда закипит. Рис ну, практически закипел. Вы его перемешиваете, ждете, когда он прям по-настоящему забурлит. Ну, достаточно. Все, выключаем огонь и сливаем в раковину. Все, рис готов. Сливаем в дуршлаг и промываем холодной водой чистой. Это вам сократит время, когда вы промываете рис перед тем, как готовить. Это очень-очень быстро, и все, и у вас вода будет дальше прозрачная. Все, сливаем, убираем лишнюю влагу, перекладываем опять в кастрюлю, разравниваем и заливаем водой так, чтобы это было, знаете, вот у меня такой рис, ну, обычно я ну весь рис, наверное, чтобы вот где-то полтора пальца толщиной, как говорила, Наша Мария Петровна. На полтора пальца заливаем водой. И опять ставим на огонь. Ждем, когда это закипит. И дальше покажу. А, тем временем, пока варится рис, я вам расскажу, как я готовлю рыбу. Просто рыбу. Но это тоже это не рецепт, это мой способ. Вот она разморозилась практически, может быть, даже еще не совсем до конца. Я ее полила с двух сторон вот соевым соусом видите я так вот подхожу и периодически переворачиваю вот дальше что я буду делать я конечно ее почищу нужно вот вырезать вот эти места девчонки обязательно вот это место здесь вот эти кости неприятные просто вот углом вырезаем и разделю пополам и буду жарить а жарить я буду покажу как так вот так выглядит наш хурма Прям радует. Такие живые, блестящие листья. Так, кончики. так, вот здесь кончики. Я думала, что это у нас кто-то их поел. Замри, а. Замри. А, угу. а оказалось, это вот так, так растет хурма. Ну, в общем, все тоже мы изучаем. Смотрим дальше. А, завязываются плоды вот где-то вот в этом месте. Вот так вот. Я думала, наконец, вот здесь на конце нет. Вот где-то там посередине. У нас пока нет. Я думаю, в этом году, может быть, и не будет. Но пока наблюдаем. Так, от рыба готова. Смотрите, рис закипел. Вот так он должен булькать. Ждем, ничего не перемешиваем. Просто ждем, когда вся вода выкипит. В этот момент вы можете посолить, я солить не буду. Так, вот смотрите, вода почти вся выкипела. Вот образовываются вот такие дырочки. Вот на этом этапе вы уже, ну, когда будете делать первый раз, попробуйте. Рис, если такой, знаете, уже больше приготовленный, чем нет, такой аль мы сюда... Берем сливочное масло. Я не солила рис, потому что сливочное масло у меня соленое. И вот такими тонкими пластинками мы выкладываем по поверхности риса. Девочки, этот, этот, этот рецепт не диетический, но порадуйте своих близких, на пир себе сделайте. Это очень-очень вкусный рис. Его можно есть, знаете, вот просто так, без ничего. Просто вот замечательно. Видите, как все? Все. Огонь такой средний, вот как он был, как вот чтобы кипел рис. Все, накрываем крышкой, выключаем огонь и оставляем до момента, когда у вас приготовится обед. На обед у нас сегодня, как вы помните, рыба. Я ее почистила, приправила вот такая... Приправа для рыбы, девчонки, кто вот за границей, в русском магазине. Очень хорошая. Она, она уже с солью. Значит, приправа уже с солью, поэтому я не солила. У меня, помните, рыба была в соевом соусе. Берем полиэтиленовый мешочек. Ну, вот от количества рыбы кукурузный крахмал. Берем примерно вот на такое количество вот такие вот две щедрые ложки. Вот так и сюда выкладываем всю рыбу. Так. Здесь завязываем. И вот таким образом всю рыбу обваливаем в крахмале. Чем хорош этот способ? Вы когда обваливаете, допустим, в муке, мука горит, и вот такой смог стоит на кухне. А крахмал не горит. И... Корочка получается такая прям хрустящая, знаете, как в китайском ресторане. Попробуйте, думаю, вам тоже понравится. Пока шли к хурме, обнаружили, что у нас уже завязались виноградные грозди. Такие крошечные. Видите, вот здесь? Вот так вот. Может, кто и не видел. Да. У нас обычно кто-то съедает, поэтому мы в этом году парочку закроем сеткой. Тут в рот залетел. Так, обед готов. Рис не успел остыть. Посмотрите, он получается очень-очень рассыпчатый. Вот, вот таким способом сваренный рис он никогда не будет кашей. Его, вот я говорю, он и пахнет, он вкусный. Ну, как говорит один человек, добавь сливочное масло и будет все вкусно. Так, значит, смотрите, рыбка. Я ее посыпала кунжутом в конце. Салат, рис, вот просто замечательный, замечательный обед. Всем приятного аппетита, худейте с удовольствием, всем пока!